Thank you. В обычном бельгийском доме узкая и темная лестничная клетка, а здесь лестничное пространство, вокруг которого артикулирован весь дом. Этот световой колодец. С каждым этажом лестница становится шире. Это тщательная продуманная система тамбуров, которая позволяет через единственную дверь дома слугам заносить товары, не беспокоя хозяев и их потенциальных гостей. Традиционный бельгийский дом состоит из анфилады. Три помещения. Одно освещается со стороны двора, второе со стороны улицы, в середине темная, так называемый гроб. Арта пускает свет в среднее помещение со всех сторон. Посмотрите, стен почти нет, или они прозрачные? В обычном бельгийском доме два-три этажа, узкие, анфилады комнаты. А в стиле Арнуво две ступеньки вверх, три ступеньки вниз. Выходите по дому, он кажется просторным. Из салона хозяйки мы спускаемся в спальню, мы переходим в другое помещение, расстояние 2 метра. Виктор Арта был небогатый человек, общая спальня с женой, Зато со всеми удобствами, Слуга должен быть доступен хозяину 24 часа в сутки. Он помогает жить, но он должен быть невидим. Посмотрите сами. Вход в ванную и со стороны спальни хозяев, и со стороны лестницы слуг. Хозяйка говорит гостям, хочу порадовать вас новым рецептом утки, она знает, Кухарка уже приготовила и поставила блюдо на подогреваемый поднос. Раздвигает дверцы, берет блюдо, ставит. Мы получили услугу, но не увидели слуг. Дом Виктора Арта – это его визитная карточка. Он показывал потенциальным клиентам, что можно построить на узком участке Брюссельского дома. Во время многочисленных приемов дверь в мастерскую тоже открывалась.